Атакуют наших слева, атакуют наших справа Атакуют даже сверху, атакуют, атакуют Воздух На рылешку выезжаю, на фассажи добавляю, добавляю, добавляю, добавляю. Слетай, взлетай Разгоняется, машина поднимается, какие отрываются колеса, избегая перекоса Слетаю Вот сейчас я убираю, будто вот крылки подбираю Взлетаю и летаю, долетаю, и стреляю Ракеты выпускают, все ракеты выпускают. Я всегда мечтал лета летать, Я хочу всегда летать, летать. Мое имя воздух, мое место в Работал, возвращался, уж садиться собирался Сотрагается машина, получил удар в Там заткнило пружину Приземлиться не могу Прыгай! Прыгай. такая, скотина, это так, друг, не машина Хоть на брюхах чистом поле, за самолет я посажу Прыгай! Самолет я посажу